Всем привет! Решил сделать еще один обзор по бирже Bybit, где часто проходит акции, на которых можно неплохо зарабатывать. За этим мало кто следит и количество участников небольшое. Соответственно, пулы, которые раздают, делятся на малое количество людей и награды становится выше. Давайте разберемся по первому, по первой акции. Это внесение депозита первого. Открываем в новом окне. Здесь страница с описанием. И, что важно, кнопка подтверждения участия в этой акции. Два задания. Первое задание это внесение депозита, второе задание внесение дополнительного депозита и совершение сделок. Обычная спотовая торговля. То есть обмен криптовалюты. Здесь сумма депозита. Тут сумма награды торговый объем день не нужен это до 3000 долларов депозиты дальше у нас идет с объемом ну например на торговать тысяч долларов в споте в спотовой торговли это совершить три сделки по 3000 и одну на полторы Тогда уже 100% будет объем более 10. За это получаете 120 USDT. Кстати USDC у нас 1 к 1 к доллару. Как USDC, USDT. Все одно и то же. По одному баксу. Тоже есть кнопка подтверждения. Есть описание. Примеры расчета наград переходите, ознакомливайтесь и если понравилась акция участвуйте и второе монета NXD тут тоже внесение депозита А 200 монет NXD в районе давайте округлим пусть будет тоже 200 долларов так 88 центов стоит можно, например, на бирже MEX купить токен, перевести его на Bybit, поучаствовать в акции, а уже после вывести свои средства с полученной прибылью. Биржа MEX я и пользовался, удобная, выводит быстро, на некоторых биржах есть подтверждение от администрации тут такого нет на бобит я также торговал и на деривативах я тогда показывал не помню насколько давно было давали бонус за регистрацию нужно было его отторговывать на фьючерсах и 30 долларов прибыли я вывел Верификация, по-моему, не проходил Ни на мекс ни тут. Кстати, эти задания можно объединять. Если у вас тут второе задание просят совершить спот, то вы его можете не просто так обменять, например, 500 долларов и получить 15 SDC а продать криптовалюты и купить от 300 NXD и выполнить два задания сразу. Максимальная 5000 токенов на пользователя. Как уже сказал, людей мало участвует в таких акциях. Большинство просто не знает об этом. Присоединяйтесь. Все ссылки в описании. На этом у меня все. Всем пока.